10. Пальцев желающих твоей смерти. 9. Серии сериала «За сутки». 8. Восемь раз тебе сегодня пожелали смерти. 7. Стертых клавиш. 6. Попыток самоубийства. 5. Таблеток в неделю. 4. Часа сна в день. 3. Года не выходишь из дома. 2. Глаза презирающих тебя. М -м Могу я чем-нибудь помочь? Доброе утро, класс. Доброе Сегодня утро. мы с вами поговорим об эукариотической клетке. Кто-нибудь уже что-нибудь слышал об этом? Да, Адель. Да, точно Адель. Это отличается своей сложностью и многообразностью структуры. Суприла. Верно, Адель, молодец. Типичной эукариотической клетки не существует, но общие черты все равно можно выделить. Кто-нибудь догадывается, о каких чертах идет речь? Сильвер. А, возможно, эндоплазматическая сеть. Верно. Ты знаешь, за что она отвечает? А, основная функция. Синтез белков. Верно. Что еще? Черт, Сильвер, почему ты меня не разбудила? Апосту тобой в первый же день. <сёк> Твой новый цвет волос очень тебе идет, дорогая сентябрь. <сёк> Август, опять прогуливаешь уроки? Паш, отстань. Стоять. <сёк> Черт. Здравствуйте, миссис Роуз. Не выражаться в моем классе, миссис Сентябрь. Что у вас за вид? боже мой? <с> Дорогуша, вы случайно ремонт в комнате не делаете? Ой, мать. Госпожа Роуз. Госпожа Кэрол. Разрешите, пожалуйста, помочь моей соседке по комнате? Мне кажется, это опять мальчишки. Ха, ступай. Пошли. Знаешь, все-таки я очень советую тебе перед выходом смотреть в зеркало. Ты, Люда, Смотри. Вот умора. Долго еще? Да, осталось совсем немножко. Подожди, Сильвер. Знаешь, я-то думала, у нас такого никогда не произойдет. Но бум! И тут ты! Черт возьми, это как сцена из самого типичного сериала. Блин! А вдруг на самом деле я просто героиня какого-либо сериала? И сейчас моим диалогом я ломаю четвертую стену? Вау! Если, если я сейчас ломаю четвертую стену... Так, сейчас я сделаю что-нибудь самое типичное. Так, что происходит, когда девчонки плохо ее измазывают? Так, новая жизнь, новая жизнь, новое начало. Подруга, мы сейчас изменим твой образ. Нет, нет, ты издеваешься что ты делаешь, Сильвер? Девочки, все в порядке, я уже... Эх, которую минуту слышу шум, который прерывает урок. Ой, Пашенька! Привет, как жизнь, как дела? Барышня, не срывайте, пожалуйста, урок. Сильвер, я же говорила, не стоило. Вау, я молодец, я знаю. Сентябрь, ты выглядишь фантастически. Спасибо, Паша, это очень приятно слышать. Но, Сильвер, как я вернусь так в класс? Мы ломаем четвертую стену и, и, и делаем типичный сериал, все нормально. <как> Сильвер... О чем ты? Ой, да не о чем. Ладно, когда будешь готова, возвращайся. Жду. Не переживай, Сетебр, ты выглядишь превосходно. Надеюсь на это. Мне кажется, я чую неприятный запах. Что это там?